погружение воды, это своеобразное состояние сознания, в котором можно конечно же найти как плюс, так и минус, но использовать состояние, даже неприемлемое для себя, используя для себя Ажа, это величайшее искусство, высочайшее искусство магии, которое мы сами постепенно учимся. Пока мы лишь прививали, делаем прививки, инъекции, себе определенных вибраций, выраженных в стихий, в чистом виде, в незамутненном виде и часть с ними сосуществовать. И вот этот период тоже вам что-то показал, насколько вы готовы воспринимать эти вибрации, можете ли вы с ними сосуществовать или не сможете. Что они вам дают, чего забирают, стихию надо знать со всех сторон. Потому что не бывает так, чтобы только давала правду, всегда что-то будете забирать, непременно. Вот. Другое дело, что и отдачу, и забор всегда можно использовать с пользой для себя, верно? Можно использовать с пользой для себя. Вот давайте это дело и потихонечку начнем обсуждать. А Земле тоже было хорошо. Mm -hmm. Было так спокойнее стабильно. Mm -hmm. да. Я ничего не сомневалась. А здесь нет ни покоя, ни стабильности, ни, ни массы. Здесь совсем другие процессы Процесы, mm -hmm. которые предполагают воздействие на будущее, а они не и не стабильны. Всегда. Кому-то вода защиту дает, а кому-то нет. Это странно. Вода погасила ваш естественный огонь, естественный его погасило, и вы потеряли на которую придете всегда опираться. У -у -у. А на воду вы не придете опираться, то есть у вас не вот опция, да, присадка, которая будет брать силу из воды. не надо терпеть вообще все уже изменить ну, Да, все это знаете, как, как, как болезнь, для того, чтобы иммунитет образовался, да. ей надо переболеть. Вот так и со стихиями нашими. В нее надо погрузиться и пережить ее, переболеть полностью, да, как, как ветрянка. Болеть, а потом Во взрослом возрасте не да? А то что получится, мы с вами войдем в будущее, будущее, которое сделано не для нас, совсем не для нас, а для тех маленьких, с которыми вы имеете дело, и вы поймете, что в этом будущем вам места нет, потому что вы не умеете улавливать эти вибрации. Это для них настоящее, для тех, кто живет в будущем, а для вас это будущее, потому что ваше настоящее находится в вашем прошлом. И понятно объясню. Если вы не улавливаете вибрации воды, то все последующие поколения, живущие после вас ну или за вами, да, да, да, они да. будут для вас чужими, непонятными, неинтересными, вредными и опасными. Все, все родные, все любви Сколько лет вашим родным? Ну, там от 8 до 4. Правильно, лет? Да правильно, они время. живут сейчас в вашем сейчас, у них еще нет своего сейчас. Но через 3-4 года у них своё сейчас появится, и их, и их сейчас будет ваше будущее, которое вы не принимаете. и ваши отношения с ними резко изменится. Вот так происходит конфликт отцов и детей, если мы разбираем их на силах, потому что настоящие родители остались в прошлом, а в будущее своих детей они не вошли. Они стараются своих детей тянуть в свое настоящее а дети говорят, ну, нам оно вот что Нам зачем нужны твои там, не знаю, туфли платформы, штаны клёш и стрелки на глазах, мама, живущая в 70-х и проходившая там свое яркое развитие. Мы сейчас свои, у нас брюки-дудочки, кожаные слаксы, там, не знаю, еще, еще там чего-то, да, и сигаретины в зубах говорили дети в 80-х, 90-х. А говорят, какой кошмар? И совершенно забыли о том, что их родители послевоенные, когда видели эти брюки, клеш, длинные паслы, говорили все, пропавшее поколение. Так происходит всегда, кроме тех случаев, когда родители идут в потоки со своими детьми. Просто в потоке это не значит, что они должны точно так же молодиться, да, и там в 70 лет носить мини-юбки, делая вид, что ты за понимать молодежь. Понимать их чаяния можно лишь живя вместе с ними в их настоящем, а не в своем настоящем, который остался в прошлом. Вот это вот запомните, а это может дать вам только стихия воды. И никакого другого, никакого другого способа здесь нет. Все остальное будет игра, неправда. И эту неправду будут видеть все. Когда ребёнок, подростки его же там говорит, какая у тебя мама современная, классная, да? а ребенок будет знать, моя мама не только не современная и не классная, еще и угунья, потому что она только делает вид, что она современная и классная, а когда дома за закрытыми дверями, она показывает всю свою истинную сущность, что она анахарит, у нее в голове абсолютнейший нафталин. Которое она просто научилась умела скрывать за своими мини-юбками, сигаретами, зубами, да, и, и, и выражениями какой-то классный чувак. Она применяет друзьям своих, своих дочери или сына. понимаете? Поэтому постигайте воду. Вода это пространство жизни ваших детей в будущем. в будущем. Если вы его не постигнете, вам там места уже не будет. Вот такая вот история. какое транс, Да, состояние. Угу, транс, угу. Почти не стучили. Угу. Вот это вот такое состояние, на самом деле, ну, похоже на это. То есть угу. ты чувствуешь эмоции, ты видишь, где что... Но повлиять Но на них не можешь. Такое, не очень, да, очень хорошо. Действительно, хорошо, меня. что вы это отметили. Умение принимать воду и выбирать ее как свою силу. Сознание, одно удивительное качество, мы воспринимаем существующую реальность как естественную, мы не пытаемся ее изменить, вот не пытаемся ее изменить. Плохо это или хорошо, вопрос такой, смотря для чего, можно так сказать, да? смотря какая цель перед тобой стоит. Но на самом деле качество это оно непременно должно быть никогда не знаем, кем и для чьи, для какой цели, никогда точно не знаем. Создано существующая ситуации, и существующая реальность. И какой смысл он несет для нас и для окружающих, мы тоже это не знаем. Бороться с тем, что ты не знаешь, только лишь потому, что она не укладывается в какой-то стереотипный шаблон, как оно должно быть, не просто глупо, а несколько самонадеянно и, возможно, даже вредно. Может быть, тебе не вредно, а может быть вредно, а может быть, даже вредно будет и тебе. Сложно что-либо менять, когда ты не знаешь, для чего оно создано, то есть смысл вещей. Да? А вот Вода как раз помогает достичь вот этого состояния, не вмешиваться в происходящие процессы, а лишь только извлекать из них ту пользу, которая которые, которые очевидно, которые ты видишь, которые, ну, если, если, конечно, видишь, и извлекайте из нее свою пользу, при этом ничего не меняя. Вот в этом как раз и есть сила инерции, ты не прикладываешь усилий для изменения реальности, а берешь то, что есть. Как человек, который зашел в лес, если он не боится леса, да, не боится например, ситуации, в которой он оказался, он в этом лесу выживет, есть грибочки, есть ягодки, есть там. Дуб с белками, белку можно покрасить, <свят> <свят> если сам собирать, ну <свят> и так далее. То есть выживет. Но если начинается паника, а паника это первая реакция отторжения воды, то есть уберите от меня эту воду, дайте мне побольше воздуха, освободите меня от этого всего, то выживаемость здесь может быть очень и очень затруднительной. Единственное, что да, иногда бывает, но совсем уже... Медленно как -то, раздражает, даже, да. Да, как-то ты уж как может, Ну, то есть привычка принимать решение, делать это сама, а тут вроде как отдаешь сама что-то. Но все равно вот это вот там какая-то печка, может отслеживать этот результат, Да, да. Но, тем не менее, это все равно искусство пользовать чужую силу себе во благо. Действительно искусство. Но... Обратная сторона медали есть, надо учитывать, что эта сила течет в определенном направлении с определенной скоростью. Да? И если ты берешь на халяву что-то, то у -у -у. Ты не старайся изменить это да? под себя, под свои нужды осмотреть, пока нет, а это А вот кстати, да, вот просто я про это не задумывалась, но сейчас вот это про пространство детей. Да, то есть я действительно отметила, что за этот месяц ни разу у нас никаких не возле, нас Вот, смотрите, как интересно. И да? вот буквально тут вот я вышла из воды и мы уже там Нельзя, ну, да, и, и, и, и, и уже пошло, <свят> все, и уже пошло. Не потому что ваш сын вода, а вы перестали быть водой. Взгляд молодых устремлен в будущее, они не ведают страха смерти, они перешагивают за смерть и смотрят на свободу. А сознание взрослого человека уже знает, что такое смерть. И смерть его останавливает. Смерть является для них преградой. Для всех взрослых смерть является преградой действий. В отличие от молодежи, которая этой преграды просто не видит, а значит, она для них не существует. Они уходят далеко вперед в будущее, а мы топчемся на этом пороге. Боимся его перейти. Только потому, что мы его боимся. Хотя это иллюзия. Они же смогли, значит, они не сможете. Надо просто избавиться от неприятие самого факта смерти, восприятие как нечто чего-то ужасное. Почему когда человек радуется, мы рождается, мы радуемся. Некоторым же наводно плачут. <смех> <делаю>. <смех> Но тем не менее, человек родился, все радуются, хотя рождается он точно такой же, грязный, вонючий, противный, сморщенный. Собственно говоря, уходит приблизительно в таком же состоянии физического тела. Грязный, противный, вонючий, смышленный. <с>. Где лукер, <с>. где здравый смысл, почему в одном случае мы радуемся, в другом переживаем. Чистый стереотип, на самом деле. Чистый стереотип. Если бы у нас в культуре было другое понятие смерти, и мы бы знали, что это просто переход, из одного состояния в другое, смена одной оболочки на другую, и мы бы в это не просто гипотетически рассуждали об этом, абсолютно точно верили, как, например, верили этруски. Была такая нация да, до того момента, когда там образовалась римская цивилизация. Они настолько верили в то, что жизнь человека не прекращается с гибелью и утратой физического тела, и что все будет происходить в следующей реальности, просто в другом теле, без потери памяти и без потери логического мышления, что даже в этой жизни они одалживали друг другу деньги, чтобы получить их в следующем. То есть представьте себе, это у них просто не философские рассуждения были, как мы бы сейчас, да, а реальные долговые расписки, я там квинт какой-нибудь там, да, одолжил там, бруту такому-то, столько-то там золотых монет, чтобы бруд такой-то, такой-то в следующей жизни вернул мне там, с процентами, без процентов и так далее. Реальные, реальные вещи. До нас они не нашли, потому что это всё-таки было реальность. Но тем не менее, люди в это верили, и поверьте, страха смерти у них не было, а это значит, что без страха смерти они были способны на поступки, на которые человек со страхом смерти никогда в жизни не пойдет просто не пойдет делать дело мы же тормозим себя в каких-то начинаниях понимая что мы не увидим результат мы делаем только то что можем реально увидеть Правда? Соответственно, мы не замахиваемся на большое, не раскрываем долгосрочных проектов, то есть не делаем то, что в принципе могло бы пролонгировать наше сознание в будущее. А они могли. А они могли. Начать какое-то строительство, да, которое, окончание которого ты не увидишь. Начинать какие-то дела, походы, результаты которых еще не будет. Другая психология, соответственно, другое метод взаимодействия с жизнью. Что я могу сказать о воде, наверное, добавилось больше хаоса. хаоса. однозначно в окружающую жизнь, но отношение у меня к нему изменилось в том смысле, что я уже не дергаюсь и не считаю, что оно все должно быть так, как я так думала всегда у -у -у. раньше. То есть оно может быть и так, и по-другому, и ничего не меняется в этой жизни. Абсолютно. То есть вот эта вот внутренняя уравновешенность, что ну я как, как принятие того, что вот угу. может быть и по другому. Угу. Но, конечно, фоновое состояние какой-то такой тоски, безысходности, угу. вода, мне ну, все-таки отсутствие интереса, отсутствие надо все-таки воду немножко подогреть, да? Да. Или огня с огнем тоже было тяжело. С огнем его было тяжело чистить, и я поняла, что у меня к нему то есть мне его самого внутреннего огня не хватает. Uh -huh. вот. uh -huh. но... uh -huh. И к чему я пришла, что мне, мне есть страх, когда его много, uh -huh. это тот страх, когда вот боишься рискнуть. Uh -huh. И вот когда я поняла, что в принципе в этом страха нет, огня мне действительно прикладывается. Uh -huh. То есть нужно просто делать шаг и действовать. Молодец. Вот. Да. С огнем получилось хорошо, но uh -huh. вода действительно ну, при неприятных ощущениях не дает. Uh -huh. Но принятие каких-то внешних факторов у меня гораздо лучше сейчас. Да, это, и, и это уже неплохо, на самом деле она не обязана давать приятные ощущения. Это лишь на самом деле, если вы захотите, чтобы она дала вам приятные ощущения, начала давать, Ну, будет вам давать, он вам только захотеть. если вы не хотите, она давать не будет. Дело исключительно личное. Я бы хотела, господа дамы, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Стихии не перестанут существовать в этом мире только на одном факте, что они вам приятны или неприятны, что их принимаете. А вот вы в этих стихиях очень даже запросто можете перестать существовать, потому что осенить в этом мире мы не позволите, в том числе и стихии. То есть вы просто закроете для себя тот, ту сферу реальности, в котором властвует та или иная стихия. Закройте для себя. В этом отношении вы обеспечите себе покой, но отрежете возможности. Стихи от этого не пострадают. Вот поверьте, стихи от этого не пострадают. Вообще это известная философская, мученическая, я бы сказала, идея, над которой все... Философы ранней эмпирической школы мучились и сломали себе все зубы, головы и, и прочие за части тела, как да? философы эмпирики, которые пытались понять, а вообще существует объективная реальность вне нашего восприятия ее. Другой вот, очень сложный вопрос. Да? Совершают ли наши органы чувств некую иллюзию над нами, создавая нам то, что мы части хотим видеть? различные школы были, которые так или иначе это все обсуждали. И вот одна из версий, одна из философских идей, которая была выдвинута на эту тему, она звучала приблизительно так. Если в лесу падает дерево, и оно издает звук, он всегда все равно будет этот звук, даже если вы от этого дерева и леса находитесь далеко, и этого звука не слышите. Над этим просто стоит подумать, вы внутри себя, конечно, сейчас проставляете иерархию стихий, но эта иерархия не показывает, внимательно, она показывает не уникальность, она показывает ограничения ваши, убогости, если хотите. Когда мы чему-то отдаем предпочтение перед другим. Это только кажется, что это личная точка зрения. На самом деле, эта личная точка зрения сформирована лишь исключительно неспособностью взять какую-то силу. Вот запомните. И пока на этом курсе мы себе можем позволить не принимать какую-то стихию, ну, условно, да, или принимать какую-то стихию больше, чем другую, пока еще можем позволить. Но когда мы на следующем курсе, в курсе уже перейдем к мастерству, то есть умение управлять этими стихиями, они должны стать для нас абсолютно равнозначными каждым. Нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. Нет никакой стихии лучше, чем другая стихия. И очень будет здорово, если этому качеству вы начинаете учиться уже сейчас. Для а, выбирания, что лучше, что хуже, у вас остается последний шанс, сегодняшнее занятие. Потому что следующее занятие оно уже потребует от вас изменить свою точку зрения с точки, с точки зрения восприемлемости двух стихий, воды и воздуха. И они должны быть абсолютно равнозначны. И Если вы этого качества не добьетесь, то вы не сумеете добиться качеств работы умения, работы с каузальным телом. А это значит, что ваша точка сборки никогда не двинется выше ментала, так вам и быть ментальными сухарями, сидеть на этом уровне и не уметь управлять собственным временем. Доходчивое объяснить, более чем я полагаю. Поэтому помните, стихии не перестанут существовать только лишь потому, что вам они не нравятся. А вот вы перестанете существовать. Подумайте об этом. Вот и прожила замечательно прекрасно. Если Земля обострила все процессы в моей жизни, огонь все высветил, то вода все сбалансировала. Mm -hmm. Я живу сейчас в состоянии делай, что делаешь, и будь что будет. То есть mm -hmm. гармонизация полнейшая произошла. Мало того, стали открываться архаичные знания. Я занимаюсь пять лет Таро, и вот в системе Таро стали приходить очень интересные информации. Oh, Я помню, хорошо. Зовут, да? yeah. Очень. А вот насчет денег вы рассказывали, что существовали там цивилизации, которые uh -huh. занимались в прошлой жизни. Знаете, открылась очень интересная информация. Я дала обдум человеку, никак не могла понять, почему не возвращает. Когда стала разбираться в этом вопросе, информация идет кармический долг. О, как? То есть мы в этой жизни встретили, так чтобы я ему отдала все эти деньги. На самом деле, да, если, если это увидеть, то очень много чего. Да. Как бы в логику ментала это не вписывается, а если да, немножко да, за, да. за ментал посмотреть. Вы даже не представляете, насколько может правильно, извините, Светлана, я дополню то, что вы сейчас сказали для коллег присутствующих здесь, насколько все сильно может в жизни измениться. Да? Вот вроде бы дискретная ситуация ты дал денег в долг, тебе их не возвращают, плохо-плохо, дисбаланс-дисбаланс, но если рассматривать ее дискретно, а если рассмотреть ее в течение времени и немножко выйти за пределы сегодняшней жизни, то после того, как ты сказал, ну и черт с тобой оставь эти деньги себе, у тебя, что называется, в жизни как поперло, так, Светлана? Да, мало того, теперь предлагает их отдать. Вот это провокация, да? Так что все, как вы знаете, там очень завязалось, замечательно. Мало того, что появились новые проекты, и конечно на будущее очень интересные перспективы. Испытания, которые вам выдались да, в этот период времени, поверьте, они стоят очень дорого, потому что эти испытания, которые вы прошли, они для вас важны, они очень важны для вас. Это закалка собственного сознания восприятия энергии, которых вы раньше не воспринимали. Только лишь прикоснуться, знаете, как прививка, как инъекция, которая заставляет вас уже не бояться силы, сила узкоспецифичной, выраженной, природной, не имеющей к вам лично вообще никаких претензий, это просто сила. Да? И повторюсь только от вас зависит. Станет это для вас силой или станет это для вас наказанием? Только лишь. Каждый человек сотворен из стихий, из стихий лепится его личность, из стихий лепится то, что мы называем натурой, что есть отличие одного человека от другого. Мы этим отличием привыкли гордиться, так? Обычно человек отличный от остальных, как правило, крайне чисто гипотетически, вызывает уважение, а человек, лица которого ты запомнить не можешь, да, такой профессиональный шпион, человек, который как аммёба может подстроиться под любое пространство, обычно в нашем мире уважение ментальное уважение не вызывает. Так? А, и при всем при том, ярко выраженная индивидуальность, которая демонстрируется окружающим выпуклом. С точки зрения магии является показателем слабости, а мдность показателем силы. Вот такой прогноз. Поэтому все зависит от того, к какой, к какой цели вы стремитесь. Если вы стремитесь к уважению, деньгам, славе и польмам, социальным успехам, эта личность у вас должна быть, должна быть достаточно жесткой, не Но если вы стремитесь к магии, она должна быть у вас мягкая, как мягкая глина, которую вы можете лепить в любой момент все что угодно. И упаси вас, боги, сделай так, чтобы ваша глина затвердилась.